Не перечить начальству и стараться выполнять все его рекомендации буквально слово в слово. Это позволит вам добиться максимальных успехов на профессиональном поприще. С деньгами тоже проблем у вас не предвидится. Можно совершенно смело делать крупные приобретения. Например, даже если это входит в ваши планы, покупайте недвижимость. Любовь и семья. Вторую половинку можно будет обрести еще в первой половине года, но во второй шансы у вас существенно выше. Может летний отпуск, тот самый переломный момент, год для вас сложится в принципе и в общем счастливым. Семья вас будет обязательно поддерживать. В сфере здоровья здесь спортивные достижения, как личные, так и в целом выдающиеся успехи вас будут ожидать. Но главное это польза организму, которую ему принесут регулярные занятия спортом.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 Я буду рада вас видеть в моей школе, где я вас познакомлю с миром астрологии и даже больше.